Кто знает, насколько мы любим создавать естественный вирус, так сказать, друг другу рассказывать какие-то вещи? Кто, кто знает? А? То есть это вот та история, когда как бы да, у нас 21 век, век доступного общения, и оно стало настолько доступным местами, что даже тошно становится. Вот мы с женой ждем первенца в конце сентября, и я еще даже, честно, вот мне не нужно рекламу открывать. Уже родственники, подруги все на свете нам уже все сказали. Что купить, что одеть, куда поехать, куда отвезти, какой врач, и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, как бы, никто им за это процента не заплатил, по большому счету. Советчиков у нас от души, хоть отбавляй. Ну, не всегда хорошие, правда, там, как бы, иногда таблетку от головы и от попы одновременно советуют. Но по факту так и есть. То есть, у нас действительно огромное количество советчиков. Самая, как бы, кайфовая история, это использовать. Потому что, о вас в любом случае что-то говорят. Уже. Кто это осознает? М? Давайте так договоримся, чтобы было немножко интерактивно. Поскольку я вам реально ничего не продаю, можете смело отвечать на вопросы. Если есть, поднимайте руки. Прям будет легче с обратной связью. Кто понимает, что о вас реально разговаривают? Вот о вашем бизнесе, о вашем продукте. Весь действительно вопрос.